Утро. Готовимся к следующему переходу. Вон там наш перевал. Следующую деревню. Так, а это по сегодняшнюю ночевку. Так выглядит настоящий хомстей. На маршруте Ганашки Вот это наша комнатка. Здесь сыр от мышей. Подвешен. <свят> Сыр от мышей. Это шоколад Сыр от мышей. вторая комнатка. Здесь девчонки у нас спали. Женский дармитерин. Это магазин и он же зарядочная все заряжается Сегодня, несмотря на то что мы глубинки электричество есть это наш джит готовит завтрак а джит... Okay. это здесь живет хозяйка сама с детьми там детки еще спят такой у них скромный быт И дворик. Слава Диди. Жарит Макай. Ее дочка. И маленький дворик. Тут у них курочки, козочки. сама деревня